В Подмосковье прошли обыски у фанатов Спартака, обратите внимание, то есть в Путин распоясался, Там губернаторов, здесь советников Рогозина, тут Спартак, то есть 37-й год. Это змея, которая сама себя за хвост кусает, сама пожирает себя. Да? Помните, почему змея пожирает сама себя? Она нюх теряет. Она воспринимает свое собственное тело, как другую змею, по-другому пахнет, вот так и здесь, они жрут те, которые по-другому пахнут, а на самом деле они такие же, как и они сами. Слава, тебе не кажется, что власть нарочно все сильнее закрутит, чтобы помочь людям проснуться, а народ все терпит и терпит, они уже с, сами в шоке. Как думаешь, возможно такое? Нет, такое, понимаете, возможно, конечно. Но вы думаете, Путин это все делает из-за того, чтобы народ пробудить? Он просто дурак, он не понимает, что он делает. В этом вся соль. Мы еще давным-давно говорили, что это самый главный. Э революционер он идет по классическому пути тирана это классический путь это классический путь преступника это я вам как криминолог говорю классический путь преступника то есть преступник совершающий преступление и не получающий отпор не садящийся в тюрьму не попадающий под суд, не садящийся на скамью подсудимым, будет совершать все более страшные и страшные преступления. Закручивание гаек Путина – это естественное как бы состояние преступника, не очень умного, очень жадного и так далее. Так что я же вам недаром сказал, что это шудра, это тело, блядь. Ну, кто будет себе в морду колоть это говно и воровать так, что как, как будто он, блядь, голодный, а?